Всем привет, Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад и игрфорстгейм Всем привет! И, и сегодня мы будем начинать проходить паркур-карту mm -hmm. пар пар пар mm -hmm. да, так 4 даже Изи, там, медиум, да, и хард, хар там еще экстрим, наверное А где? -а а -а Давай здесь, здесь, здесь Кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать Там, чаёк, кофеек с бутербродиками, с печеньками Блин! А чё я воду разбился? Серьёзно? Да нет, ну, надо. О, блин! Да нет, надо другую там пробить. Мне просто столкнул. Как я столкнул? Надо выключить типа столкание. И... Тол да, Не столкать как бы можно! Я знаю. Ну на телефоне шутить. нет, на телефоне по-моему нет. На телефоне а нет. как до, до последнего надо? А. Я, короче, тут немножко смотрел, там будет вообще хард. Я вообще не. Я не знаю, это, по-моему, мы сразу на хард пошли. Это нифига, не. Нет, надевает. там было, там было на легкое. Там было, показывало легкое. Да конечно, обман. Да как это? Была площадь легкая. Там чекпоинт, это странно. Да я не успеваю, я не успеваю, мне надо все пальцы использовать. А я э, нижнюю подушечку в использую, чтобы нажимать на контроль. Да блин, я не могу. Тут, тут, тут надо да одному проходить, а не двое. Скорее всего. Иначе никак. Вот, здесь будет сложно. Блин, надо прыгнул, это не честно. Не честно. Вот. А надо Принь, заранее я... зажимать. Заранее контрол. v О, выжимать. я допрыгнул. Че от чекпоинт? О, спасибо, я так и не смог пройти. Хорошо в, в сундуке я козявка. Не знаю, что надо будет делать. Это она... не лестеньки, она... вот ненавижу. Я до да, них даже не доткнулась. Там надо пробел нажимать, чтобы запрыгивать. Нет! Я живой, в смысле? А? а как я умер, то я? Я просто умер. Почему не знаю? Я а как я умер? Не понял. Ну да, это не. Просто я не знаю, как не мы будем, будем до... до харда... В другую до... сторону? Нет, а в другую сторону были нет. Нет, надо на... по лесенкам, блин. Блин, а тут же головой бьешься нахуй. А как ты последнюю куда забираешься? О, я понял, тут типа. О. Нет, это сходи, нее! Блин. Я упал. Да ну блин, а сраное твое толкание. Ну ладно, я, я разрешаю блоки использовать. Ну потому что реально тут же... Зачем? Да, да потому что мы не пройдем это. Ты понимаешь, это пройдем? изи. Это изи. А хотя нифига не изи. Это, по-моему, Харп. Да зачем ты меня толкаешь? Я а? не толкаю, ты сам побежал и умер. Шой, как я тебя толкнул? Чем? Это невозможно. Я блоки а я не понимаю. Я не буду. Ну, не знаю. Как хочешь. А иначе, как? Ну хорошо, я попробую. Ха. Так, допрыгну. Я буду использовать там, где я не понимаю. Нет! Как так-то? Ну, блин, ну ладно, я залепчусь. Вот, я здесь умираю время. А где-то вот тут вот блок поставить. Не, а я, не, не буду. Буду. я не буду. Я ну, не буду. Хотя бы вот так вот. Все, это. Это вот так вот. Э, возьму там пару блоков, это штук 5. Вот так, 16, Это навсегда, это что? уже. Спасибо, блин. Эээ. Это вс. Нет! Ты, блин, я сорвет даже с блоками умирать. Это как вообще? Ну да они не допрыгивай! что? А я допрыгиваю! Аж до Нет. Нет! мы Вот они там блок поставил. Да Что за сраный блок? Ты можешь взять креатив и уничтожить этот блок тупой, который мешает? О хороший. Вот этот вот блок обосранный мешает допрыгнуть. А, над головой? Ну, я уже не знаю, я ничего сделать не смогу Это уже я карту портю Это, извините, я это уже не так не делаю Всё. Так это не честно, Но ну хорошо, хорошо, давай все блоки уничтожим Я одну, один уничтожил, все потом что Нет, это да, невозможно, надо все уничтожать Я сейчас все, все уничтожаю, я не хочу это вообще невозможно это допрыгнуть Да, все, запалпай, ну. Но надо два будешь дожать, потому что... А потому что они возможны Вот типа, я типа дохожу, да? Вот здесь И вот этот блок мешает Вот, Во! Вот так вот теперь хорошо Теперь правильно Блин, да, теперь вообще не Да ну спасибо! что? Ничего. Кому? Кому? Создателю карту? Да. Да, скажи всем спасибо. И там ставят блоки, где надо. Да, вообще, очень. Да ты не толкай меня! Нет, блин! Да как так-то? Как я тебя толкаю? Это вообще в другом месте. Да я вообще не могу на блок этот сраный залезть, потому что ты толкаешься! Как? Я вообще на том был, вот на том! Вот блин, это допрыгнуть туда невозможно Там уже конец уровня я вижу Ну конечно да. по очереди Да, сейчас ты Нет, так в смысле Теперь я Э, так нечестно Ну ладно Так, давай я Теперь я, я. Теперь я Блин, допрыгни Да допрыгни, он не, прыгать не умеет Как будто бы я прохожу Майнкрафт без прыжка у него как-будто бы так Да где это произошло? Да Да в смысле? Он за лестницу хватает? хватает Ну, чтобы на лестницу тогда Давай, сейчас сломаю Всё, нету лестники, нафиг Пускай она где-то А как теперь? Да? Сильная. Сильная. Нет. Я тоже так. Э, эти... ты... А это? Смысленно. А теперь там алмаз нам показывается. Это легкая тоже. Зачем ты нашел? Это опять. Теперь назад возвращаемся. Куда а идем, Дай? Песчаную. А, да. Ну, да. Нормальная. Нормальная. Да, сейчас будет трэш полный. Нормальный. А, ну хотят тройки. А, а ч они невидимые? Не... В смысле? Ты видимый у меня. А как это? А буду... как ты сам прыгаешь? Ты что, дебилы? А, мы сюда? Ага, конечно. Нет! А, тут, то, то, тут рассчитано, что с первого раза. Я быстрее сдохну от кактуса. от кактуса. Нет, а почему? А то, что я тебя толкну. Выталкивание тупое, толкивание. Нет, так я даже до кактуса второго не допрыгиваю. Это я. Нет, так невозможно. Он мне бьет, и типа у меня ничего типа, не ускоряет. Нет, нет, лицом прям на, на кактус отсадился. А ну, а, ну не знаю нет! Короче, я, я разрешаю использовать блоки. А, его нельзя поставить, ещ ⁇ А, можно. Можно. Нет! Вот. Нет! Че, у меня надо блок? Вот здесь. там поставь, до вот этого блока? Ай, блин, да я сейчас попробую. А, я полублок возьму. Там. Ладно, затерить. Нет! Да как я не допрыгнул этот миллиметр? Я миллиметр не допрыгнул. А теперь вообще не допрыгиваю? Да как Значит, ты меня как-то выталкиваешь, что-то? Выталкиваешь, вот так вот. Спасибо. А как? Нет, как я сдох в креативе? Не знаю, там на то умираешь. Нет, я допшёл. Это чекпоинт. Стоп, а теперь я вообще ничего не понимаю. Вы чё, толбонозные? Как я тут туда запрыгнула? Ха! что? А, тут типа... А -а -а. Да тут лестники даже нету, это невозможно! Да лестники тут нету! Да как? Тут же лестники нету, это невозможно засыпиться! Где? Вот там, или это вообще невозможно? Нет, да прыгать, ну да нет, я сломаю эти блоки, все сломаю Нет, смысл, куда они так да, да. да потому что я не могу так играть Так ещё лучше? Нет, так это невозможно, <сíck> <сíck> я вот так вот буду делать А как это по-другому проходить? Да нет, да Да в смысле, я же на шип нажимал Поставь мне блок, пожалуйста а там нормально, не надо, мне тут вообще... А, тут хотелось... Ну, не, да, нормально. Это нормально, ладно. Блядь, теперь вообще ты давай, везде блоки поставь. Давай. <сёк> Вс <Спасибо>. ⁇ <сёк> Пожалуйста. А это невозможно такое. Ты ч ⁇ в смысле, это сложно? <сёк> Нет, это как что? Я умер, а по что? Я в блок умер просто. Так это вообще низи, ты чё? Мы умираем просто обо всех. Нас земля убивает. Что это за дебилизм? Это не похудение, это дебильное похудение. Как я умер? А по что? И что, на камень нельзя остановиться, что ли? Ой, блин! Ты просто умер, просто шёл. Просто шел и издох. Он просто шел и умер. Ну я не знаю, по что там умирает. А! Такой дебилизм, дебилизмский. Ну да, как и карта. Ну, карта не надо, ладно. Карта ещё... И чё, дебилит? Тут вообще не воздействует. легкая нифига, не легкая И ненормальная. Это экстрим уже какой-то. Ну, экстрим. Как по кактусам можно тут бегать? Это же невозможно. Ой. Это ж невозможно по кактусам бегать. Ну, нифига себе. Как вообще до конца напрыгнуть? Как будет? Нет. Да в смысле пройдено. Чё? Нет, только так-то. Нет. В смысле? Пройдено. Блин. А я его прошел. Да как? Это невозможно. Давай, я тоже сейчас блоки все поставлю. А Давай, будем проходить. Как, блин, не знаю. Нупы какие-то. Да, мы нупы. Вообще как-то. нет, я не могу, я не могу, вот это управление тупое такое, я не могу так А менять управление это блин полгода Да блин, он падает, надо еще один влог поставить Вот там, чтобы я вообще сразу вот так вот взял и доклад. А у меня ноги закончились, я вот теперь немного пользуюсь Давай возьми 10 стаков вообще А давай вот так вот, хоп А зачем, в смысле, так это легко там запрыгнуть а, Может что? это? Может я тогда этот нос возьму? Yeah. Ой, я а вообще. А как тут? А тут нет, отпрыгнуть невозможно А, вот так вот а. а, это полублоки тупые, да? Ну блин, ну как теперь это пройти? Это вообще невозможно Да, ну и все, я прошел Ну потому что это дебилизм, это невозможно Так, А теперь? Это? Хат теперь... О, эээ, От Кимимон. <свист> О, это еще лучше, да? А, вообще круто, мне нравится. Вообще невозможно. Э, что я загорел? У, нормально. А, я знаю. ну, походу, я понял. О, тебе нужен Незер? На Незер. На, на, на, на Зараз. Опа. Так вот. Нет, ты допрыгнул, что за бред? Какой-то не хардовый Да как, как так-то? Да, да ну нет. спасибо! Нет! Я вообще утону в лаве Я в вообще Нет! давай умирай Давай в вла лаву, да О, купаться, в лаве Да вон нормально Хобар! А. Я, равно... я хотел подчетерить, но нельзя да, под... Я вниз проваливаюсь О, так тут можно понизу паркурить Вдруг. Можно по низу паркурить Если ты провалился, как я, я прыгну, вообще? Ну вот и все, надо блоки использовать А куда ты здесь их нельзя использовать Можно поставить наверх они меня, кстати, почему-то не славят. А, ну потому что.. тебя приключения, да. Лежим. Блин, приключения. Да я хочу вот так. Так, я тут смогу допрыгнуть. Да прыгну! Нет! Да прыгну! И блок использую! Спасибо, сразу и блок, он мешает! Как он мешает? Мне-нет! Типа, берешь такой. Ой, и умираешь сразу, нет. Берешь такой, бежишь, бежишь, бежишь. Полит, не умирающий да это, не это, это не блок, это не зависит, надо просто на него прийти Я там внизу блок поставил И так вот, вот так вот Да как я умер все равно, ну в смысле? Да, понизу паркур Мы пока будем по верху паркурить, а мы паркурим понизу Как она меня убивает? Ну шо теперь это вообще нереально пройти Нифига себе себе разошелся. Спасибо за твой блок. блок хороший. Можно по нему паркурить преско вот так вот. Хоба, хоба, хоба, да, хоба, хоба. И прошел и нормально. Смотри, как я прошел вообще просто чите. Но не чите. Сейчас Я блок сгорит. И что мне теперь делать? Давай прыгай распрыгиваться будем. А что ему у тебя сделать? А теперь все, я, блин, я. Всё. А теперь все, наверное. Ладно, будем так, иначе никак. Я просто сейчас надо отправить. Надо. я сюда я пошел? А это вообще невозможно. Это вообще не... НЕРЕАЛЬНО! В СМЫСЛЕ! Там чекпоинта даже нету, чёрт! Вы чё, долбанулись? Там чекпоинта нет. А я жду! Был... Нет, нет, вот так вот, вот так вот! А ты чё, блок мой сломал? Ты чё? Зачем блок ломать? ну чай! Не мешает. не мешает он, я сказал! Не мешает! Не, не мешает, вот так вот, все, вот так вот. Теперь вообще нормально... НЕТ! Да, вообще офигенный паркур! Так Да как умирает вс? А пупсу вс. Ты что, чекпоинт поставил? Э, так нечестно. Я тоже хочу чекпоинт себе. А почему здесь дальше так иди? Блин, да. да мне тоже чекпоинт надо поставить. Э, так нечестно. Сейчас я чекпоинт тоже поставлю, что это за ним э. Блин, а не не могу даже дойти поставить. Вот так, тоже хочу чекпоинт поставить. Чек а я прошел. А как его поставить? Так Как чекпоинт поставить? А, ну ладно. А в принципе, уже всех Это вот так. дойду. А, ну конечно, так я тоже дойду. Я не долетел. Так я не долетел, я просто Блоки давай везде поставим тоже будет. Это все по цене, да? Это бонусный уровень. Вопросики? <плес> Это уже швы. Вот, вот. И, И, И что? И что? Литра берем. Где литры? Нет элитры! Нету элитр. а -а -а -а! Смотри, здесь прыгать можно, теперь. В смысле литры? Где? Ну Тут я задолбали. Геймемо тебе опять всё брать придется? Я взял! Ну ты вс, да. молодец. Просто... А где они берутся? Геймемо. Вот литра. А тут литра вообще нету. А, они везде, да? Ох, нифига себе! А, ну тогда ладно, тогда ладно. Они везде на всех идут. Так, теперь я чеку. Что? А, -а, -а, а Спасибо. А в см... В смысле? А как? А, а вообще? В смысле? Не плотно. А по этой фигне пролетели? Ну там волки вообще мешают. Так, а как то знаешь? Хорошо, хорошо. Я запрыгнул И сдох. Так, ага. И чё? Не Хочу, чё, издевайтесь надо мной? А не как? Тут же падает как туда допрыгнуть, Ты что? А я допрыгну когда-то до портала вот этого, вот А вот этот портал как допрыгнуть? В смысле, туда как допрыгнуть? Э! В смысле? Так это невозможно Там вообще нереально Нереально Нет, я об эту фигню бьюсь головой все. Нет, ну в смысле? Я теперь вообще туда не допрыгну никогда в жизни под... О, я под собой блок поставил Я, я, я На шерсть, походу, там надо Что? На шерсть На шерсть? Нет, это все равно умер от шерсти Блин, а ну, путь Я спокойно да. поставлю, окей Да нереально, в Ой, блин, да почему как... я умер вечно? Ну, сталкивают все меня Даже А ну-ка, я могу А нет, не могу Сейчас здесь поставлю. Okay. Спокой, сейчас. Так, все, ну попробуем на шерсти все пауки. Нет, ну я от счастья умираю, я от всего умираю. Это по-моему не работает. А, так я на ну, шерсти. просто просмотрим, что там типа дальше будет, а потом вернемся. Куда в смысле просмотр? Эээ, зайдм мод как там дальше будет Я хочу посмотреть. Ну посмотрим. А... Э! Как? Какой фейверк? Это... Какой фейверк? Э! Это просто конец чел. Вот это вот портал, который нельзя доступ. Это конец. Нееет, мне не работает. Это типа можно летать на этих феверках. Типа. Нееет! А <д р weekends> как? Это невозможно! Ну Хорошо сейчас, ч мы простроимся? А, да бляха, я под собой даже не успела построить. Он от всего умирает. Он отборок у моих. И... Я тебе прострою. Спасибо. Спасибо, блин. Теперь я вообще тут дойти до не могу. На, сейчас я тебе прострою. <laughs> давай. Не могу. В смысле? У -у -у. Почему я на самому все приходится делать? Не можешь, дяю, приключения стоял. А. Да, вот так вот. И че? И чё? И чё? И чем они чё бы не И <сёк> здесь не... Вот, слышал, фейерверки. И что я могу с ними сделать? Они мне ничего не помогают никак. Я могу запустить их, и что теперь? Аааа, -а -а, и все умирает. Честно, Это невозможно. Я не понимаю, как эти уровни проходили. Как? Как эти мне дали? Зачем? Ну, круто, по, по, по, вот этого, Круто, блин, и что теперь я могу сделать с ними? за прохождение карты. Как? Как с ними? Что я могу с ними сделать? Фиверки получит, спасибо. и что? иди, и... теперь выходить с карты и иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, Я не понимаю. А типа смысл? А как? типа до туда он Да они допрыгивают, не возможно. А там еще очень много, еще вот. Да вы что, издеваетесь не Я не знаю, это как, -то, как -то... Мне придется глухом 20 брать. Тысячу. Значит, никак. Где вот? Да любые блоки, шерсть делают, Ай, вот так вот. Вот такой мини-паркур. Нет, я не до него умер. Блин, креатив даже у меня надо Как его образом? Ха. Ничего. А, а как? Это ж невозможно. Ясно, ясно. Чё И теперь я долетел до конца? дальше? Нет, куда ты долетел, э? Да, что я. Я а понял. ты там просто вздыхаешь и все, и ничего Чего? далее. Я ей ставил, это дебилист полностью. Тут вообще закрыли. Это... А я понял почему, зачем они фейверки дали. Знаешь почему? Че? Типа, чтобы мы долетели. Это версия не та, она 12-й версии только работает. Типа, можно запустить и летать до нее. Ну уже это первая 15-й вторая версия. Так. А, ну здесь. Так, посмотрим дальше. А, а я теперь здесь, здесь кучка магни. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Если хотите больше таких роликов с играфортом Геймом со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока. Всем пока.